Старый майор надевает мундир Праздник сегодня, а он командир Пусть прошло все, но звенят ордена Значит, нельзя. он прожил, нет, не зря Снега покрыта его голова Это на память с сидит было и которой не быть, Но обе ему довелось пережить, водку старик наливает в стакан. Это армейские наши сто. Это за тех, кто остался в полях, и за погода. Это за тех, кто без страха вперед, но не предаст и не бросит друзей. Это за армию, что все сильней Надевает мундир Праздник сегодня, а он командир Тихо медали извиня, торгина, Значит, не зря он прожил, нет, не зря